Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Mine Block Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой. Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А далее в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт, к сожалению больше я не нашел, а если какие-то еще новые появятся, я обязательно их добавлю. Но для того, чтобы получить этот скрипт, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, заходим в настройки. И ставим DLL от CRNL, потому что с ним а, больше всего работает скриптов. Конечно, можете попробовать на VRDEVS, но не факт то, что у вас получится активировать этот скрипт. А, также напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. Далее возвращаемся обратно. Это лишнее стираем, вставляем скрипт и нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Все, что остается, это нажать на кнопочку «Excute». Нажимаем. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, вот он появился. Отлично. А, функций здесь, в принципе, немного. Но здесь самые основные, которые нужны. А первое — это Auto strange, То есть автоматически прокачивается сила. Только почему то сейчас не хочешь прокачиваться? Не знаю почему. Давайте попробуем сломать блок. По идее, должно работать. Так, окей, давайте тогда силу и победы сразу включим и посмотрим. Вот, как видите, сейчас а, сила начала прибавляться. Почему-то она не хотела отдельно работать. Давайте сейчас еще раз попробуем. Вот, сейчас заработала. Отлично, то есть небольшой а, баг произошел. Как видите, сила прибавляется, все четко. А дальше авто автопобеды. Включаем и смотрим. Тоже, как видите, работает. Отлично. А, дальше, авто вил а, получается это вот это колесо, у меня есть два прокрута Давайте включаем эту функцию и смотрим Да, все работает То есть если у вас дофига спинов, вы можете автоматически их прокрутить и вам что-то выпадет Вот x2 получается силы выпало и плюс 5000 силы, как я понимаю, окей Прикольно, так ладно, идем дальше Автор Скорее всего, у меня, наверное, хватать не будет, но можно попробовать. Давайте посмотрим. А, нет, хватило. Отлично. А, все, реберс сделался. Дальше просто опять включаем автоматическую силу. Как видите, опять почему-то небольшая ошибка происходит. Значит, включаем автовинц. И все. И сила начинает фармиться. Отлично. Так, а теперь как мне тпхнуться обратно. Все, тпхнулся. И давайте попробуем какое-то яйцо открыть. А, ну вот, допустим, за 5000 А здесь ищем это яйцо. Так, это получается восьмая зона. 5к винс она стоит. Да, правильно. А выбираем это яйцо и включаем автохэтч. И, как видите, работает. Так, интересно, а на расстоянии будет работать? Да, отлично. Как видите, на расстоянии тоже работает. И мне легендарка выпала. Вау. Какой у нее там процент? А, ну у нее процент большой, так что ладно. В принципе, не особо интересно. Так, а где здесь питомцев одеть? Вот здесь? Да, отлично. Одеваем самых лучших. Вот мне интересно, они плюс дают или умножение? Давайте проверим. Сейчас включим автосилу. Скорее всего, просто плюс дают. Окей. Ну, такое себе, если честно. А дальше мьюзик. Это у нас автоматические одевания... Хороших питомцев. В принципе, вы можете это сами сделать. Редим а, кодес. Давайте нажмем, посмотрим, что произойдет. А, ну, вроде ничего не произошло. По идее, мне какой-то бонус должен был начислиться, но почему-то не начислился. Ладно. А User это у нас что здесь? Здесь у нас бесконечный прыжок. Потом скорость игрока. Получается стандартная. Потом скорость... Uh, можете сами выбрать. Гравити uh, получается, когда вы прыгаете, вы более медленнее приземляетесь. И вот здесь что у нас? Rejoin, авто re-execute. Это получается типа заново активировать скрипт. Uh, rejoin сервер, сервер хоп, и модератор детектор. Вот это точно не знаю, что это такое странно. Никогда такого не видел в скриптах. Ну ладно.